Всем привет, с вами Натролин, и это второй выпуск "Удалить или Играть". В этот раз я взял на обзор MMORPG Айон. Сейчас мы с вами разберем играть в эту игру или удалить. Начнем с плюсов данной игры. Бесплатность. Айон является бесплатным MMORPG, и любой желающий может в нее поиграть. Комьюнити. В Айоне весьма адекватные взрослые игроки, которые помогают новичкам не агрессивно и уважительно относятся друг к другу. К тому же в Айоне очень много девушек. Разнообразие внешности для персонажа. В игре много красивых нарядов, внешних на оружие и многое другое. Малое требование к железу. Для данной игры не требуется топовый ПК, весьма хватит среднего компьютера. Разнообразие классов и умений В игре много классов, как хил, лук, инженер и многие другие И каждый ведет себе по вкусу При этом на каждый класс много умений На этом основные плюсы подошли к концу Я уверен, если глубже копнуть, можно найти еще весьма много плюсов Напишите их в комментарии Перейдем к минусам данной игры Большой онлайн в игре. Я понимаю, что для кого-то это не совсем минус, но факт остается фактом. В игре небольшой онлайн. Но вы не пугайтесь, онлайн там хороший, просто не такой, как хотелось. Донат. В игре есть донат, но он не такой, то бишь купил пушку, и убивал всех одним кликом. Он просто помогает быстрее развиться и одеться в топ шмот. А простой чувак, который не хочет донатить, будет все это крабить. Рутина в игре. В игре есть две составляющие, ПВЕ и ПВП. ПВЕ это на крафтство мобов для кащи уровня. Вроде нужно убить по 10 тысяч мобов для АПА. И ПВП. Убийство противоположной расы игроков. И вся эта рутина быстро надоедает после долгого провождения в игре. Плюс нужно много времени тратить на игру, даже если донатишь. Плохой баланс между расами? В игре есть две расы: элици и асмадианы. Так вот, за элици играют больше игроков, и сильно доминируют на осмодианы. Например, на одного Асмадиана три няхи, прям как на одного мужика три бабы. Подведем итоги. моя неплохая игра, хоть и имеет средний старт. Я советую вам ее поиграть, и после этого решить удалить эту игру или играть. Но на этом мой обзор подошел к концу. Если вам понравилось, ставь лайк. А если нет, посоветуй мне в комментах, чтобы исправить. Всем хорошего дня, пока!